Ну все. Ты вообще нормально скачаешь. Нормально. Тебе не стыдно. Нет, нормально? Все. Тебе нормально? Ну да, тут идут. Все, да, все. Вот, пишут. Все. Андреевич, мне это ненормально. Я сейчас заиграю и все. Я хочу спать, ребят. Ну, да никуда нельзя вообще не отпускать, ведь на привиде держаться. Да не здесь.